это хорошо я могу сказать что у него есть тоже плохие качества потому что когда ты как ясновидящий можешь просмотреть куда ты положил ключи или где ты положил там телефон кошелек как я обычно пользуюсь и мы это использую то обычная память а, перестает это фиксировать и тебе все время приходится пользоваться каналом ясновидения в этом есть свои минусы ясновидение не работает если человек принимает алкоголь алкоголь первое время в небольших дозах помогает развить сновидения в дальнейшем ухудшает общее состояние человека снижает его вибрации и конечно же сжигает канал ясновидения что такое ясновидение если вам что-либо показывают знаете это не обязательно правда ясновидение когда то что показывает это сбывается вот что такое ясновидение также когда человеку приходит какая-либо информация он ее видит она не часто может быть правдивой видят все галлюцинации все могут что-то представлять сделать так, чтобы снять информацию